Всем привет! В этом видео мы продолжим разбирать настройки Drupal. Мы будем разбираться с настройками системы. Давайте перейдем на страницу конфигурации. Сегодня мы рассмотрим информацию о сайте и крон. Давайте зайдем в настройки информации о сайте. Так, здесь мы можем настроить название сайта. Оно отображается у нас в URL в теге title. Если вы наберете title, то увидите, есть название сайта. Также оно вставляется в шаблоне. Вставляется оно в письмах, которые отправляются с Drupal сайта. Вы можете, например, задать другой. Давайте напишем мой первый сайт на Drupal. -е». Сохраним. Вот вы видите, в теге title поменялось Наше название сайта. Оно отображается на каждой странице. Вы можете, конечно, изменить отображение тайтл Но, в принципе, это очень удобно. Ваш сайт, название вашего сайта всегда будет отображаться в табе. Поэтому задумайтесь об этом сразу. Как будет называться ваш сайт. Слоган. Слоган. Это не обязательное поле. Оно отображается, если мы его в объем. Есть переменная, слоган, который можно вывести в основном в шаблоне вашей темы. Ну давайте отличный сайт надо. Слоган. Слоган не вводится в теге title. Вот видите. Но он вводится в теме. Видите сайт брейдинг слоган. Если мы зайдем на сайт. То он у нас вывелся прямо под названием сайта. Стоит задуматься о слогане. Возможно, он будет мотивировать ваших пользователей посещать ваш сайт чаще. Следующая настройка – это e-mail адрес. На него будут приходить уведомления с вашего сайта, о зарегистрированных пользователях, о обновлении безопасности на вашем сайте, потому что модуль Трупала нужно будет постоянно обновлять, когда будет выходить обновление безопасности. И различные другие уведомления будут приходить на, это, на ваш e-mail. Следующая настройка – это главная страница. Давайте создадим какую-нибудь страницу, назовем ее «Что она главная». Создадим обычную страницу. Основная страница. Главная страница. Здесь вы запишете какой-то текст о своей компании, например. Сохраняем. Вы можете использовать часть URL -а. Нод 16, не забывайте, что вы начинаете писать URL в восьмом Drupal начиная с слэша. В седьмом мы писали без слэша URL, мы поставили просто нод 16. То здесь мы вставляем нод 16 вместе со слэшем. Давайте сохраним. Если сейчас мы перейдем на главную страницу, то мы попадаем на созданную нами ноду. Если раньше здесь показывался список последних материалов, созданных на сайте, то есть сейчас показывается нод 16. Вы можете вернуть обратно список материалов на сайте. Для этого нужно просто ввести slash нот. Вот вы видите, показывает список материалов. Ну или можете вернуть обратно свою страницу главную, которую мы создали basic page. Но при этом вы можете всегда вернуться на страницу нот где показывается список последних материалов поэтому не обязательно вводить нот как главную страницу лучше всего создать отдельный basic page какой-нибудь с небольшим текстом о сайте давайте двигаться дальше также неплохо было бы создать для ошибок 403 и 404 отдельные страницы давайте собственно их создадим создадим основную страницу Ошибка доступа. 403. Эта страница будет показываться, когда пользователь заходит на страницу, которую он видеть не должен. Например, если анонимный пользователь хочет зайти на страницу администратора, в панели управления администратора, какую-нибудь страницу структура или конфигурация, или хочет создать какую-нибудь ноду, то ему будет показываться страница 403. У вас нет доступа к этой странице. Давайте наберем, перейти на главную Чтобы пользователь мог вернуться С этой страницы куда-нибудь На наш сайт обратно И пишем URL Ставим просто слэш Тем самым пользователь будет приходить на Страницу главную Сохраняем Копируем опять же URL Вместе с слэшем В начале URL У нас это Node17 Сохраняем И давайте теперь попробуем под зайти на админскую страницу RuPaul8 а, Наберем какой-нибудь админ И увидите у нас вводится ошибка которую мы написали Точнее страница этой ошибки 403 ошибка И мы можем перейти на главную Отлично Следующая настройка – это 404 ошибка. Давайте тоже создадим эту страницу. 404 ошибка показывается, когда пользователь заходит на страницу, которая не существует. Давайте напишем ошибка 404. Этой страницы нет на сайте. Чем хорошо, что у нас есть возможность менять эту страницу? Мы можем, например загрузить какое-нибудь изображение найти какую-нибудь картинку ошибки 404 ну, например такую сохраняем картинку давайте загрузим ее downloads сохраняем и теперь можем ее вставить Благо у нас есть визуальный редактор Drupal 8, восьмом. Встроенный сам Drupal. Четвертая ошибка. Отлично. Давайте также напишем впереди на главную. Чтобы пользователь мог вернуться обратно на какую-нибудь страницу, когда он переходит на несуществующее. Также ставим слэш. Это у нас будет главная страница. И сохраняем. Копируем путь к этой странице. Сохраняем. И теперь у нас есть 404 ошибка. Давайте перейдем под анонимным пользовательный наш сайт. И введем что еще в и вы видите, у нас появилась страница 404 с картинкой. Все довольно-таки удобно, просто. Давайте перейдем теперь к следующей настройке. Это перевод в файл System. Здесь вы можете переводить конфигурацию вашей админки, вашей системы Drupal. Пока мы не будем это делать, мы будем это заниматься при изучении создания мультиязычных сайтов. Давайте пока опустим эти настройки и перейдем к настройке крона. Крон позволяет выполнять упал различные действия через определенный промежуток времени, например, каждые 3 часа. Зачем это нужно? Например, вы не можете расслать за одну минуту 10 тысяч письма, но вы можете, например, рассылать их пачками. Например, через каждые 15 минут рассылать там по 100 писем. Для этого вы настраиваете крон, выставляете, например, его 1 час и запускаете. Таким образом вы рассылаете письма, например, каждый час. Не сразу, когда у вас возникает потребность разослать 10 тысяч писем за один раз, вы можете разбить эти письма на пачки и рассылать их каждый час. Это довольно-таки удобно. Также по крону производится проверка обновлений переводов, обновлений модулей. Проверяется наличие новых версий с обновлением безопасности у модулей. Рассылается также уведомление, если есть модули с уязвимостями. Крон довольно-таки удобная вещь. Отлично, что он встроен в Drupal, что вам не нужно править... В консоли настраивать какие-то задачи для крон запускается также крон из админки вы можете просто взять и запустить его сразу и он выполнится сейчас он выполняется довольно таки быстро потому что у нас нет модулей нет никаких заданий не ни рассылки писем не проверки обновлений поэтому он запустился быстро но иногда бывает крон запускается очень долго и старайтесь как можно меньше навешивать различные задания на него ну, если вам нужно сделать рассылку небольшую, если у вас немного клиентов, то вы можете использовать встроенный крон. В принципе на этом все. В следующих уроках мы разберем все остальные настройки страницы конфигурации. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Drupal.